Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Сегодня на обзоре у меня новый проект. Это часовик. Здесь можно инвестировать на 24 часа и через 24 часа выводить полностью все свои деньги. В предыдущем проекте от данного администратора я уже участвовал. В данном проекте они чем-то похожи. Вот если мы зайдем в мою историю, это предыдущий проект. Здесь я инвестировал 10 долларов. На день все успешно вывел 10.45. Далее я проинвестировал 20 долларов, на три дня вывел 23 доллара 12 центов. Сейчас я вам покажу выплаты эти. Вот если мы посмотрим историю, вот я вывел вчера 23 доллара 12 центов. Это от предыдущего проекта, хотя предыдущий проект также он работает и выводил я вот 1045 все выплаты у меня на кошельке этот ад, самый администратор запускает еще один вот такой проект в данном проекте есть белая книга здесь написано что они там какую-то энергию там делают легенду такую придумали и есть у них телеграм-канал который 531 человек Давайте приступим К самому проекту Чтобы здесь зарабатывать Вам нужно пройти регистрацию Она не сложная Переходим по ссылке В описании к данному видео Попадаем на страницу регистрации В первом поле прописываем Электронную почту Второе поле прописываем пароль Третье поле подтверждаем пароль И нажимаем кнопочку Зарегистрироваться Далее, партнерская программа здесь на три уровня. Первый уровень у нас 10%, второй уровень 5%, третий уровень 2%. И здесь есть также ежедневный бонус за то, что мы заходим ежедневно. Мы здесь будем получать вот бонусы. Три дня зашли, 0,2 цента, 7 дней 0,2 цента, 15 дней 0,2. Ну Здесь не очень понятно, но были у меня такие проекты в которых я вот эти бонусы вот получал без вложений и без вложений я их даже мог вывести я буду сюда вкладываться здесь вот если мы посмотрим есть инвестиционные планы минимальная сумма инвестиции 2 доллара может каждый попробовать здесь поучаствовать. нажимаем инвестировать К примеру мы сегодня проинвестировали 2 доллара через 24 часа мы снимем 2 доллара и 1 цент В моем случае будем проверять на 10 долларов Через ровно 2 2,4 часа я здесь выведу 10,5 долларов Второй тарифный план Здесь минималка 30 долларов Получается на 2 дня Если мы вложим 30 долларов на 2 дня Через 2 дня мы выведем 33,6 чистый профит 3 доллара 60 центов третий тарифный план 50 долларов минимум инвестиция на три дня и через три дня мы получим здесь 62 доллара то есть чистый профит 12 долларов вот этот самый вкусный тариф самый такой интересный 50 долларов инвестируем снимаем 62 через три дня ну и так далее вот на 4 дня вот 100 долларов инвестиция Получается 140 долларов, 40 долларов, долларов чистого профита, на 5 дней есть, тут минимум 300 долларов, на 6 500, на 7 вот, 1000, ну и так далее. Чтобы здесь инвестировать, переходим в мой аккаунт, нажимаем здесь research и на этот адрес кошелька нам нужно перевести деньги. Копируем адрес, минимальный депозит 2 доллара. Выбираю здесь USDT, send, вставляю адрес, next, давайте проинвестируем 15 долларов, нажимаем здесь send и done. Итак, транзакция успешна. Чтобы выводить деньги с данного сайта, нам нужно добавить сюда кошелек. Нажимаем вот кнопочку Виздрав, нажимаем здесь вот Setting. И здесь нам нужно придумать 6 цифр. Это будет наш пароль для вывода денег. Итак, придумали мы цифры, нажимаем здесь сохранить. Далее опять переходим вывести деньги и здесь есть кнопочка Sellist Wallet нажимаем на нее нажимаем на плюсик правом вверху и добавляем что свой адрес кошелька для вывода денег и здесь ставим галочку сохранить наш кошелек и нажимаем сейф в правом верхнем углу и так все успешно мы кошелечек сохранили теперь мы можем инвестировать видим на балансе у меня 15 долларов нажимаю здесь инвест здесь я буду выбирать тарифный план на один день нажимаем здесь инвестировать 15 долларов и нажимаю инвестировать Итак, инвестиция успешно создана вот она Ровно через сутки я продолжу видео и выведу отсюда деньги и покажу вам, что данный сайт платит. Итак, я продолжаю данное видео. Видим, мой депозит отработал. Заработал я с депозита 75 центов. Нажимаю кнопочку «Вывести». На балансе 15.75. Нажимаю здесь весь баланс. Сюда нам нужно вставить пароль для вывода денег. И нажимаю кнопочку Submit. Итак, выплата успешна, деньги списались. Можно посмотреть мои инвестиции. Вот. Прошел один день. Все успешно. Выполнено. Деньги я вывел. Открываю свой кошелек Трон Link. Ну, еще выплата не пришла. Давайте немножко подождем. Возвращаюсь назад. Давайте вам напомню, какие здесь есть тарифные планы. Я инвестировал на один день. Минимальная инвестиция здесь 2 доллара. Также ежедневно сюда можно заходить и получать дополнительные бонусы. Вот я зашел и получил 0,1 доллара себе на баланс. Итак, выплата мне пришла. Вот уже на балансе 15 долларов 75 центов. Данный проект платят. Кому он интересен, ссылка будет в описании. На этом у меня все, всем желаю больших заработков и всем пока.